Всем привет! Продолжаю э, читать книгу Игровой движок Вольфенштейн 3D Black Book Wolfenstein 3D Автор Фабиен Санглард Поддержать канал и тем самым поддержать выпуск подобных роликов и не только вы можете следующим образом Первое, лайкнуть видео и репостнуть его Второе, подписаться и выполнить пункт Первый. Ну и третий пункт. Стать спонсором канала. И пункты 1 и 2 не обязательны. Все эти пункты помогают мне быть замотивированным и быть заинтересованным, искать новые интересные темы и делиться ими с вами. Спасибо. Итак, продолжим. Сегодня поговорим о видео. Компьютеры в то время были подключены к CRT-мониторам, или если на Нашинском, это ELT-экраны, экран на основе электронно лучевой трубки. Эти мониторы были большие, тяжелые, с маленькой диагональю, с изогнутой поверхностью. Большинство из них имели диагональ 14 дюймов и соотношение сторон 4 к 3. Смотрите на экран. В качестве иллюстрации на экране вы видите э, слева монитор на основе ELT из 1992 года с максимальным разрешением экрана 640 на 800 пикселей и имеющий 14 дюймов диагональ, а справа 30-дюймовый 30 -дюймовый монитор Apple Cinema 2014 года с разрешением 2560 на 1600. Несмотря на разницу в возможностях, оба монитора имеют одинаковую массу 12 кг. Насколько большим и тяжелым мог быть ELT-монитор? Interview 28HD96 от Integraph имел диагональ 28 дюймов и позволял показывать картинку с разрешением 1920 на 1080 в то время когда большинство мониторов имели разрешение 640 на 480 Так вот, его масса была аж целых 45 килограмм. Для сравнения, современный Dell LCD 27 дюймов имеет массу 7,8 кг. Смотрите на экран. Вы видите Джона Кармака, как в 1996 году он работает на этом интервью 28HD96 мониторе, во время программирования quake 2 используя Visual Studio C++. В 1997 году такой монитор стоил не меньше 10 тысяч долларов. Главная проблема этой всей системы заключалась в том, что электронно-лучевые мониторы были аналоговыми системами, а компьютеры цифровыми. Между ними требовались Требовался некий интерфейс, и он представлял собой серию чипсетов, которые назывались адаптерами. Итак, небольшая история видеоадаптеров. MDA, монохромный видеоадаптер, был представлен обществу в 1981 году вместе с компьютером IBM PC 5150. И этого красавца вы видите сейчас на своем, точно на не LLT экране. Этот режим имел два цвета. Для отображения текста имел 80 столбцов и 25 строк текста. Хотя этот режим как-то не очень, но он был стандартным для каждого компьютера. Многие другие системы следовали ему на протяжении многих лет. Каждая из них сохранила обратную совместимость. Смотрите на экран. Вы видите небольшую таблицу истории выпуска видеоадаптеров. МДА. Год выпуска 1981. ЦЖА. Год выпуска 1981, EGA — год выпуска 1985, и VGA — год выпуска 1987. Каждый выпуск нового адаптера добавлял новые возможности, и к 1991 году преобладающей графической системой стала VGA. Все видеокарты, установленные на персональный компьютер, должны были соответствовать стандарту, установленному IBM. Универсальность этой системы была острым мечом, хотя разработчикам приходилось программировать только для одной графической системы, от ее недостатков никуда не деться. Итак, смотрим на экран. Вверху это VGA карта Trident 8800 с 8-битной разрядной шиной ESA. 8 чипов слева от карты образуют VRAM. VRAM – это оперативная память для временного хранения изображения. Кстати, этот Trident TVGA8800BR на самом деле более чем просто VGA, так как его 8 чипов могли хранить по 64 килобайта каждый, что составляет в общей сложности 512 килобайт видеопамяти. Карты с более чем 256 килобайтами памяти назывались Super VGA, но это совсем другая история. А внизу у нас карта Diamond Stealth с 16-битной разрядной шиной ISA. Тогда еще не было рынка графических процессоров, поскольку все видеокарты должны были быть VGA совместимыми с 256. 56 килобайтами оперативной памяти. И многие просто покупали самую дешевую из доступных. Однако обратите внимание, что некоторые карты имели 8-битный разъем шины ESA, например Trident, а некоторые 16-битный разъем ESA, например Diamond, что делало их почти вдвое быстрее. Идем дальше. Немного о VGA архитектуре. В целом, VGA-режим можно разделить на три системы, состоящие из ввода, хранения и вывода. Первый. Графический контроллер и контроллер последовательности. контроллер, Controller. Управляющий доступом к памяти VGA. Второе. Буфер кадров а, видеопамяти, который состоит из четырех банков памяти по 64 килобайта, а ни, одного банк, бан, ни одной банки емкостью 256 килобайт. Третья система – контроллер ELT и аналого-цифровой преобразователь DAC. Занимается э, тем, что преобразовывает буфер кадров с индексированной палитрой в RGB, а затем в аналоговый сигнал. Смотрим на картинку. Самой интересной частью архитектуры, очевидно, является буфер кадров. Почему четыре небольших фрагментированных банка вместо одного большого? Отчасти это объясняется обратной совместимостью. ЕГА, предшественник ВГА, имел только 64 килобайта оперативной памяти. Было очень легко э, разработать обратно совместимую систему, которая использовала бы только один банк 64 килобайта. Более существенной причиной была задержка оперативной памяти и необходимость минимальной пропускной способности. Электронный лучевой экран, работающий на частоте 60 Гц и отображающий 640 на 480 в 16 цветах, должна обработать каждый пиксель за 54 наносекунды. При таком разрешении один а, пиксель кодируется четырьмя битами. А, каждый полубит переводится а, аналога цифровым преобразователем DAC в цвет 666 RGB. Это кодирование делит пропускную способность на 4,5, но все равно требует 108 наносекунд на 1 байт. К сожалению, задержка доступа к оперативной памяти составляла 200 наносекунд, а это недостаточно быстро, чтобы обновить экран при 60 Гц. Так что аналогу цифровой преобразователь DAC будет простаивать. Если задержка не может быть уменьшена, пропускная способность все еще может быть улучшена путем чтения из четырех банков одновременно. Чтение параллельно уменьшает задержку оперативной памяти до 50 наносекунд против 200 наносекунд. И такое чтение оказалось достаточно быстрое. Имейте в виду, что эта архитектура уменьшала штраф за операции чтения. Но отображение пикселя в буфере кадров с операцией записи по-прежнему было медленным. Запись в видеопамять с наименьшей скоростью была важна для поддержания достойной частоты кадров. Четыре банка памяти обеспечивают достаточную пропускную способность для достижения высоких разрешений при частоте 60-70 Гц. Но цена этого сложность программирования. Yento признают даже лучшие программисты того времени. В своей книге Graphic Programming Black Book» Майкл Абраш написал так Скажу сразу вам следующее, чтобы вы понимали Программировать VGA иногда достаточно трудно Если вы хотите добиться высокой производительности Первая проблема с VGA в том, что он не интуитивен VGA не имеет линейного буфера кадров И выяснить какой байт соответствует какому пикселю на экране довольно сложно Смотрите на экран. Этот тип архитектуры называется планарным. В режиме 13h каждый пиксель представляется одним байтом. Чтобы нарисовать 4 пикселя один за другим на одной линии на экране, нужно каждый байт записать в каждый банк памяти. То есть, для того, чтобы отобразить эти 4 подряд идущих пикселя, нужно задействовать 4 банка памяти. Каждый из этих банков сопоставляется с одним и тем же адресом памяти – UMA. UMA – это сокращение Uniform Memory Access, что на нашинском скам означает однородный доступ к памяти. Чтобы настроить это все для работы, нужно было установить или настроить 50 плохо задокументированных внутренних регистров. Совсем небольшое количество программистов погружалось во внутреннее устройство VGA. Смотрим на экран. Рисунок слева, который вы уже видели, и который описывает архитектуру VGA, на самом деле был обманчиво упрощен. На рисунке справа показано, как документация от IBM объясняет VGA. Лабиринт проводов хорошо демонстрирует реальную сложность системы. Чтобы компенсировать сложность, IBM предоставила процедуру инициализации всех регистров с помощью одного вызова BIOS. Можно выбрать один из 15 доступных режимов с соответствующим разрешением, разрешением, количеством цветов и расположением памяти. Смотрим дальше на экран. Тут вы видите все режимы VGA. Программисты выбирали режим VGA по идентификатору этого режима. Часто можно было увидеть учебники о режиме 12H или режиме 13H которые были двумя наиболее подходящими режимами для программирования игр. Ну и жмите паузу и рассматривайте таблицу, а я иду дальше. Как вы заметили ранее, к примеру, в 13-м режиме видеопамять отображена адресами с A0000 до AFFFF. Если сказать проще, то тут получается только 64 килобайта. И теперь вопрос у вас может возникнуть. Как, пользуясь этим адресным пространством, получить доступ ко всем 256 килобайтам памяти? А как? Ну, все элементарно просто. ВГА это, так сказать, рай для программистов. Просто-напросто нужно переключать банки видеопамяти. Операции, записи и чтения маршрутизируются на основе регистра масок, которые указывают, в какой банк следует читать или записывать. Гениально, не так ли? Думаю, программисты того времени были другого мнения по поводу гениальности. Идем дальше. Первый режим, обычно рассматриваемый для программирования игр, это режим 12. Из-за требований к пропускной способности этот режим является единственным, который работает на частоте 60 Гц. Все остальные работают на частоте 70 Гц. Так вот, он предлагает разрешение 640 на 480. При 60 Гц... И с 16 цветами. Смотрим на картинку. Каждый пиксель кодируется 4 битами. Или это называется полубайтом. 4 бита это полубайт. И распределяется по 4 банкам. Смотрим дальше. Чтобы записать цвет первого пикселя, разработчик должен записать первый бит полубайта в банк 0, второй в банк 1, третий в банк 2 и четвертый в банк 3. Затем контроллер ELT считывает 4 байта за раз, по одному с каждого банка, в результате чего на экране появляется 8 пикселей. Единственное, что хорошо в этом режиме, это то, что он имеет квадратные пиксели. Соотношение сторон 640 на 480 соответствует 4 к 3. Поэтому при выводе на экран данных из буфера кадров не происходит искажений. Но все остальное плохо, а именно. Первое. Нет двойного буфера. Если 640 умножим на 480 и поделим на 2, то получим 153 600 байт, что составляет более половины 256 килобайт доступной видеопамяти. Второе. Высокое разрешение означает больше пикселей, что означает больше вычислений и больше рисунков. Третье. 16 витов сильно ограничили художников. Игры, выбирающие этот режим, обычно выглядели гораздо хуже, чем игры, использующие 256-цветный режим. Хотя исключением из этого правила является Dark Seed. Приключенческая игра, разработанная и опубликованная компанией Cyber Dreams в 1992 году. Игра имела великолепные визуальные эффекты в 640 на 480 и 16, при 16 цветах. Итак, смотрите на экран. Слева вверху вы видите, как бы выглядела игра э, Wolfenstein 3D. Используя этот режим то есть 16 цветов. Ну а справа внизу это то, как она выглядит по-настоящему. Да, в 256-цветном режиме. Итак, хватит тратить время на 12-й режим. Поговорим о 13. -м. Смотрите на экран. Режим 13 гораздо более привлекателен, потому что он предлагает более низкое разрешение, это 320 на 200 и 256 цветов при 70 Гц. Он также имеет то преимущество, что имитирует линейный буфер. Специальная микросхема под названием Chain4 использует младшие 2 бита адреса э, памяти для автоматического программирования маски и направляет операции в соответствующий банк VRAM, то есть видеопамять. Этот удобный механизм был первоначально добавлен, потому что режим 13 предназначался для отображения статических изображений, а линейное адресное пространство облегчало разработчикам копирование из оперативной памяти в видеопамять. При записи или чтении значения некого значения V по адресу K в оперативную память Chain 4 разбивает адрес на две части. Первая часть ⁇ это два младших бита, используются для автоматической настройки маски. Если бит имеет значение 00, то запись идет в банк 0. Если 01, то в банк 1. Если 10, то в банк 2. И если 11, то в банк 3. 14 старших битов сдвигается вправо на 2 бита и используется в качестве смещения в банке. Идем дальше, смотрите на экран. Например, запись из адреса АБФ13 в ОЗУ приведет к записи в банк номер 3 со смещением 2АФЦ4. Поскольку все это встроено в chain 4, эта дополнительная работа выполняется быстро и совершенно незаметно для пользователя. Побочным эффектом этого удобного механизма является то, что 75% оперативной памяти тратится впустую, поскольку для смещения можно использовать только 14 бит. Чтобы установить 13 режим, нужно было выполнить две инструкции. Смотрите на экран. Инструкция Int10 – это программное прерывание, перехватываемое BIOS, отвечающее за настройку графики. BIOS смотрит регистр AX и настраивает все 50 регистров VGA с, ну, с соответствующим режимом. После инициализации VGA можно записывать видеопамять по адресу A0000. Это можно продемонстрировать на этом примере кода. Этот код, который вы видите на экране, Заполняет экран черным цветом, то есть очищает экран. 13 режим выглядит немного лучше, чем 12 но он все еще слишком ужасен для игр или даже просто для статических изображений. И есть две основные причины, чтобы сделать такой вывод. Причина первая. Микросхема или контроллер Chain4 использует все адресное пространство и нет возможности использовать двойной буфер. Причина вторая. Смотрите на экран. Поскольку разрешение составляет 320 на 200, соотношение сторон 1, 1 и не соответствует соотношению сторон монитора 1:33. В результате, кадровый буфер, хранящийся в видеопамяти, растягивается при переносе на экран электронно-лучевого монитора. Это может показаться небольшим искажением, но довольно проблематично. Пример с кругом в буфере кадров, отображаемым на экране в виде эллипса, говорит сам за себя. Вверху вы видите круг, который лежит в буфере кадров, а внизу то, что получится при передаче и отрисовке его на экран монитора стоит немного сказать о важности двойного буфера двойная буферизация часто упоминалась при описании аппаратного обеспечения но до сих пор мы не рассмотрели ее точнее не рассмотрели почему она имеет первостепенное значение для достижения плавной анимации имея только один буфер Программное обеспечение должно работать точно на частоте монитора, в данном случае 70 Гц. В противном случае возникает явление, известное как разрыв. Смотрите на экран. Давайте возьмем пример анимации рендеринга круга, движущегося слева направо. В этом примере центральный процессор закончил запись в буфер кадров, слева. А электронный луч электронно-лучевой трубки справа начал выводить его на экран. В этот момент электронный луч вывел половину буфера кадров, поэтому круг был частично нарисован на экране. Если центральный процессор работает быстрее, чем частота монитора, в данном случае 70 Гц, он может снова записать в буфер кадра до завершения вывода его на экран. Вот что здесь произошло. Следующий кадр был нарисован с кружком, перемещенным вправо. Электронный луч не знал этого и продолжал выводить данные из буфера кадра. Результат на экране теперь представляет собой композицию из двух кадров. Похоже, что две рамки были порваны и склеены вместе. Отсюда и название «Рвущийся». С двумя буфер буферами или же с двойной буферизацией центральный процессор может начать запись во второй буфер кадра не вмешиваясь в буфер кадра, который сейчас используется для вывода на экран. И больше никаких разрывов и неприятностей. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.